представитель команды «Молния» село Сива, Пермский край. Здравствуйте. Меня зовут Теплухов Егор. Я ученик 5-го кадетского класса Сивилинской средней общеобразовательной школы Пермского края. Губернатор. Гурби. «Губерния» от латинского слова «управление» значит «губернатор» — это правитель. А каким должен быть правитель? Я думаю, губернатор — это как президент, только он руководит не страной, а частью страны, регионом, краем, республикой, губернии. Это очень ответственно и почетно, ведь с командой своих верных помощников он делает жизнь людей своего края достойной, спокойной и благополучной. Поэтому команда помощников должна состоять из людей ответственных, честных, на которых можно положиться как на себя, с которыми, как говорится, и в огонь, и в воду. Члены команды, министры, должны помнить, что не место красит человека, а человек-место. Если бы я был губернатором, я бы вместе с командой думал о том, как сделать нашу нацию здоровой, образованной, культурной. Здоровье людей – это здоровые родители, здоровое воспитание, здоровые дети, здоровое образование, здоровая экология, здоровый отдых. Здоровье – очень важный фактор достойной человеческой жизни. Поэтому, как губернатор, я бы обратил внимание на активизацию пропаганды здорового образа жизни в детских садах, школах, учреждениях среднего и высшего профессионального образования, а также среди взрослого населения. В школах, кроме хорошо оборудованных классов, кабинетов, необходимы условия для вовлечения в спортивные секции, клубы, кружки, как можно большего количества детей. Нужны спортивные и тренажерные залы, бассейны, футбольные площадки, катки, Здоровые крепкие дети сейчас, здоровые члены общества завтра, готовые к активному созидательному труду на благо общества. Как губернатор я сосредоточил бы свое внимание на этой проблеме. Понятно, что есть еще много направлений, входящих в круг обязанностей губернатора. Дороги, жилье, безработица, строительство и другие. Но эти проблемы под силу решить только с людьми крепкой, сплоченной, единой и здоровой нации. В работе губернатора не должно быть мелочей. Примером в его работе должен служить наш президент Владимир Владимирович Путин. Как и он, находить в плотном графике работы время для встреч с простыми людьми на стройках, заводах, фабриках, полях и фермах, в учебных заведениях. Там, где растят хлеб, учат детей строить космические корабли, укрепляют оборону страны, уверен, что губернатор должен лично знать, чем живет народ на вверенной ему территории, знать и решать их проблемы, радоваться успехам и поощрять их, помогать преодолевать трудности. В послании Федеральному собранию президентом Российской Федерации Четко обозначены успехи и нерешенные проблемы, над которыми нужно работать всем. В первую очередь его помощникам, губернатора. Егор, скажи, пожалуйста, что можно сделать для вовлечения учащихся в библиотечное чтение? А, можно учителям как можно больше задавать э, внеклассного чтения. Спасибо. И второй вопрос. Э, как превратить наши населенные пункты в цветущие уголки? Э, нужно э, руководителям э, поселка э, как можно больше говорить о красивых и хороших местах. Спасибо, Егор. Я вас выступал представитель команды «Молния» Сиосива Пермский край.